Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал Центр Доктора Блюма, наш цикл и проект под названием Жизнь и передача «Коронавирус аналитика». В студии сам профессор Блюм. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, сегодня мы, я думаю, должны продолжить тему, которую мы развили в предыдущей передаче, связанной с разбором всей физиологии атипичной пневмонии и мы с Еленой закончили ее как раз на переходе к теме лимфодренажа, соединительной ткани, интерстиция и всех элементов, которые непосредственно с этим связаны. Тема нашего сегодняшнего разбора – эндоэкология. Эндоэкология – тема очень интересная, она представляет из себя все вопросы связанные с внутренней санитарией и антисанитарией внутри организма. Хотелось это бы день. небольшой нюанс, да? То есть, говоря про эндоэкологию, ты сразу ввел этот термин просто для того, чтобы мы напомнили да, то есть к разговору о лимфе и соединительной ткани, которые мы открыли сегодняшнюю беседу, как раз это и есть те самые основные скажем так, распределенные деток системы. Ну, во-первых, нужно говорить, что внешняя экология и эндоэкология, они достаточно взаимосвязаны. Но наша цель эту эндоэкологию неким образом прояснить и обозначить, для того, чтобы мы понимали вообще, о чем речь. Потому что... Внутренняя чистота организма, она достаточно хрупкая субстанция, несмотря на то, что организм ее всячески охраняет и поддерживает. Она вся стоит на, в первую очередь на биомеханике жидких сред биологических жидкостей. Вся она стоит на циркуляторных процессах, когда работают все насосно-дренажные системы организма. И эти насосно-дренажные системы имеют целую вертикаль, и они представлены на всех уровнях. Мы говорим с Сердце – это, это, это насосно-дренажная циркуляционная система. Мы говорим о том, что любые биологические жидкости не имеют права на какой-то даже момент времени остановиться, и этот ток движения прекратится. Итак, получается, что если мы сейчас немножко как бы суммируем тему, здесь напрашиваются две основные э, скажем так, аналогии, которые ты часто приводишь. То есть первая аналогия эндоэкологическая и дренажная, связанная с тем, чтобы представлять себе всю систему как некую разветвленную, ну, можно сказать, насосно-канализационную, даже в этом плане, да, то есть, собственно, весь распределенный вариант, включающий все мелкие, крупные и так далее трубы, да, то есть, это первая схема, которая, я думаю, будет понятна зрителям в этом э, варианте. И второй момент, заключающийся в том, что как раз, собственная соединительная ткань, это достаточно хитрая э, конструкция, хитрая ткань в том плане, что у нее есть... То, что мы с одной стороны представляем как жидкую фракцию, да, то есть кровь, лимфа и так далее, которая несет защитные функции, и одновременно та же самая соединительная ткань несет в себе и волокнистную и опорную фракцию. Да, то есть, соответственно, как раз вот здесь и напрашиваются более интересные взаимодействия, которые и дают нам переход между эндоэкологией, санитарией и той самой биомеханикой. Ну, смотрите. Ведь, допустим, по кровеносное русло кровь она доходит до каждой точечки, до каждой клеточки. Кровь несет питательные вещества и кровь несет кислород тканям. Потом продукты, метаболиты, продукты жизнедеятельности клеток, они должны как-то очистится, и все это попадает в лимфу, потому что это для крови. Вот эта кровеносная система является замкнутой. Для лимфы и плазмы она проницаемая. И есть специальные дренажные щели и канальцы, через которые эта лимфа выходит и, в общем-то, образует ту самую межтканевую жидкость, которая из с обратной стороны будет омывать эти клетки. То есть с этой стороны будет... Артериальная, а потом собираться венозная кровь, а пропотевая через стенки сосуды вмеш... образоваться будет межтканевая жидкость, которая потом будет неким образом собираться в лимфатические сосуды лимфатические сосуды будут впадать в лимфатические узлы и так это все с периферии будет подниматься до центра Итак, тут напрашиваются два важных момента которые думаю нужно отобразить для зрителя то есть первый момент что касается циркуляторных систем все хорошо знакомы с темой крови то есть кровь в вещь как бы понятная и относительно знакомая, то есть твой первый тезис обратить внимание на вторую сторону, правильно? на именно лимфатическую систему, которая людям известно меньше. И второй момент, который, я думаю, здесь опять же напрашивается, связан с тем, что как только разговор переходит к межлиточной жидкости и лимфатической системе, здесь Тех самых, ну скажем так, прямых насосных функций в организме не особенно предусмотрено, и она намного больше зависит от двигательной функции, вовлечения мускулатуры и так далее. Я правильно ну, понимаю? Смотрите. все люди с понятием лимфы знакомы. И все знают, что такое лимфозастой, все знают, что такое лимфодренажный массаж, все знают, что такое вот... Как бы с этим словом все знакомы. И о том, что лимфатическая ткань выполняет вот эту вот омывающую все клетки и ткани функцию, знаю, люди тоже знают, но стоит вопрос, что иногда сложно понять, что вот этот ток жидкости, он есть... У нас не только в момент двигательной активности, но если в покое. Поэтому кровь же и, двиг... Вернее, кровь и лимфа же двигаются не только в момент двигательной активности, но и ночью, когда люди спят и когда отдыхают. Но тогда просто скорость этого кровотока там 2-3 миллиметра. А когда наступает двигательная активность, тогда эти процессы усиливаются в 10-15 раз. И поэтому, если человек ночью спал, и у него был вот этот замедленный кровоток, то после того, как он проснулся, он должен двигаться, и он должен активно работать этими внутренними насосно-дренажными системами. То есть они должны быть зашпущены через вовлечение активных мышечных пластов в эту насосно-дренажную работу потому что если не будет мышцы не будут приводить в движение соединительную ткань значит жидкие среды будут и в состоянии бодрствования ноги полной гиподинамии находиться вот в этом а, таком замедленном полусонном состоянии И если такое будет изо дня в день то естественно что Нормального насосно-дренажных функций и вот этого обменных процессов на контактных поверхностях, их происходить не будет. Просто все будет в таком вот застоянном состоянии. Итак, из того, что ты описал, получается достаточно логичная картина. То есть, то, когда мы говорили о том, что текущая проблема с тем самым коронавирусом проявляется в качестве атипичной пневмонии, которая поражает э, интерстиции, то бишь э, проявление соединительной ткани э, в легких, как раз начинает хорошо выстраиваться в картину того, что люди, э, жители мегаполиса, особенно жители э, скажем так, старшего возраста, у которых те самые насосные функции, явно снижены, они и являются теми, кто пострадал больше всего. Да, конечно. Это тема, которую мы будем развивать в следующей нашей лекции. Итак, спасибо за внимание. В следующей передаче мы как раз и перейдем к теме того, как от констатации печального факта того, что гиподинамия существенно связана с, со слабостью дренажных и детоксационных функций соединительной ткани, и в первую очередь лимфы, как перейти к стимуляции и как перейти к улучшению той самой эндоэкологии на практике, но прежде всего на уровне как минимум теоретического решения.